Вы на канале смотрели. и сегодня не зря на мне такая футболка с и, сегодня мы будем повторять все прикольные видео за известными блогерами. То есть будем такие же видео снимать, но и повторять. Давай, смотрите, Пока, Венди! Развлекайся! Что? А кто-то влюбился! Да сейчас! Просто Венди крутая, по-моему! Я же не лежу ночью без сна все время думая о ней.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 Кажется, ты забыл подписаться. И лайк не поставил. Да ч ⁇ куку yeah. что?